Эй, народ, всем привет! Ну чё, продолжаем сталкать? Привет! Короче, привет. что хотел сказать? Послушайте, мужики! Ебать, я слушай! Короче, нам нужно было с этим чуваком поговорить, я посмотрел в интернете с бродягой. Вот. И он, короче, крест нам Квест, короче, на убийство от псевдогиганта. Вот, который, в принципе, тут неподалеку обитает. Это вроде как сюжетный и нужно его сделать. Еще у нас дефицит, блин, патронов, которые нужно тоже как-то решать. Потому что всем, мы просто так не завалим. Так. Я не знаю, нам нужно где-то стволы раздобыть. Подожди, я только звук игры потише сделаю. И псевдоча мы скорее всего будем гранатами варить, потому Принес, что брали, это... Так, ты у нас не продаешь патроны нужные мне? Это точно, блин, тут не работает, вообще торговец. Есть конечно вариант, типа, через проводника смотаться... А, на другую локацию. Ну вот, и там, возможно, приобрести все это. Чтобы старшего. Так, подожди, где у вас проводников? Нету? Нету. О, и выброс. Ну, нормально. Перед тем выброс, пока у я поищу, может, где патроны здесь можно будет достать. Подожди, дай зайти. Ты патронами точно не располагаешь, чтобы продать их, да? Ну, На. Да. То есть здесь не все здание покрывает э -э, зона для укрытия, да? Привет, брат. Привет. Премаршрут. АС, к Юпитера, Рада, Путепровод. Затон через Галика. Затон через Гаррика, кстати, выглядит Весьма себе неплохой идеей Смотаться на Затон И потом обратно В охранной Припяти Ну что, выбор закончится И мы продолжим, да? Наверное так сделаем Так, ну что, выбор закончился Я тут пока походил, попродил, Ничего не нашел, костюм чуть подчинил Немножко вот, погнали, короче, Галику Гарику на хайне Припяти. Так. Э -э -э, подожди. Затон через Гарика. Так, на Затон, давай, 4 косаря. Сгоняем. Так. Борода. Ну, борода, наверное, только хавка, Да. Не, у нас сегодня не работает. Короче, нужен мне вот этот торговец. А, прикупить. Да ну что? Есть что-то новое? Да, я надеюсь у тебя может какие боеприпасы есть нужные мне. Так. Ну короче вот эти снайперские я все покупаю у тебя. Они мне весьма пригодятся против псевдогиганта. Так. На М-ку, я не знаю, слушай. на Наскарюч давай возьму. Вот эти вот. Ну и на М-ку, слушай, пускай про запас будут, а. В принципе, вот 40 косарей. Ага, а 40 косарей у меня нету. Ну, давай хотя бы я бронебойно вот эти выложу. 29 тысяч. Нормально, нормально. Давай эти всякий. Шлаг продам, который не нужен тут пустые пустые шприцы он на держи че еще мне надо спички в таком количестве мне не нужны М -м, взрывное устройство ну даже не знаю задержка взрыва нет Ладно, держи тоже Я вроде ничего там прям подрывать не надо пехотную мину. Ну, кстати, можно псевдочепа попробовать заманить. Давай еще одну гранатку я возьму тебя Вот, держи мясо, там косячок держи. В таком количестве сигарет мне не нужны. Вот так вот. Все, отлично. Подожди, слушай, я музычку опять потише сделаю. Так. так, глянуть еще раз быстро. Ну все, боезапас есть. Слушай, а хавка, хавка у тебя есть, родной. Ну, блин, хавки у него нету. Так, а поезд еще можно посмотреть. Ну, метика навряд ли хавка будет. Да, у этого нету. Борода не работает. Ну все получается. Сейчас идем Гарик и возвращаемся. Так, а кто из вас Гарик, блин? Ты Гарик. лоцман Ну ладно, Лоцман. Охранины припяти получается. Да, получается на припяти. Веди родной. Так, блин. Ну, ладно. Мы с другой стороны оказались, в принципе. Давай мне остаемся, я возьму скар. Звук сделаю потише, опять же. На Скары я навешу свой прицел. Вот так вот. Вот так вот. Ааа! Сейванусь. Посмотрю, сверюсь с картой. А мне туда. Ну, псевдыч тут, конечно, вам скажу, живучий. Мне просто раз гранат всех не хватило, блин, его убить. Я ее хреново кинул. Понятно. Блядь, я сохранился. Так, псевдыч, не бей меня только, пожалуйста. Мне нужно найти какое-нибудь такое место, блин. Чтоб можно было как-то его безопасно как-то убивать. Это все засранца. Где он там ходит? Так костюм мой не разорвало, костюм мой не разорвало. Я, я жив-здоров. Так, давай здесь, сейф. Он смотри, ходит. Где он там? Так. А, блин, да их сбегает же. Шестолкер. Блять. Эти хреновые. И цепануло, смотрите. Главное, блин, через гаража вот эти вот все. Псевдыч. И главное, смотри, меня гранату откинул. Так, ну здесь ты явно не пройдешь. Ну, достанешь мне тут. брал его с собой, ладно. Я не знаю, как мне его приманивать к себе туда поближе. Он не в очень удобной локации находится. Так, музыка, музыка, музыка. Так. Как бы это мне по, мне по тебе так удобнее работать? Песы. Я просто хотел бы идти с той стороны. Мне эти песы немного мешают. А еще и их замедлением, чтобы просто не промахиваться. Так. входит короче что надо разматывать его как этого гиганта это все конечно было в удаленных сериях но я разматывал через эти автобусы сохранить это а сейчас подойдут, а ты установлю тебя. Так, Фильмин установлен, но это эти мины, которые... Чтобы, если он прям близко ко мне подойдет. Сердвич. Сердвич. так ну вот это там постоянно тусовался вот первые мои попытки ага. а он там правее получается эй ты где выходи Лови. Хреновая пошла, хреновая. Давай, к минам. Мне кажется, ему там еще не хватило просто. Или он все. Не, слышишь, он ушел. Эй, сюда иди. Вдогоночку ему. Но ну, это прям близко к нему было. Давай, сейвик. Почему-то у нас постоянно обижается и уходит от нас. Ну, а, смотри, он уже раненый. Ну с этим будет попроще справиться. На, держи. Бля, сейчас граната же полетит к мне, да? Так, ему, по-моему, все еще мало. Ну да, смотри. Хромает там, ковыляет. Все, добил вот так. Ну как, вам же лучше всего? Нормально тогда, Когда первый раз я с ним воевал, это было в разы сложнее. Ух! Нехороший мутант. Так, давай скар перезаряжу. По-моему, куда-то в этом направлении бежать. На нашу базу. Давай я еще похаву, немножко вот и мы режь затащу. Водичку запью. Сохранюсь. Это, блядь, что там ходит? Это плотька. В одном экземпляре, да? Ну, вроде в одном. аномалий обходим. Сколько у меня бабла вообще осталось? тысяч. Здорово, здорово. А, так, слушай. Я хотел бы М-ку, наверное, пока выложить. Вот это выложить. И патроны на М-ку выложить тоже я хотел бы. Слушай, подожди, на винтовку я что, почти все расстрелял уже? Да, почти все ушло на псевдоча. Ах, ладно. Тогда давай, ладно, обратно М-ку возьму и обратно патроны на нее. Так, патроны я не выложил. Ну и отлично. Ну и хорошо. Так, псевдодигант готов. Я а что тут здесь лежит такое? Это просто ручка. Так, готов, декан больше не проблема. Отлично. Так. И сейчас вроде тут как можно идти разговаривать со стрелком. И, типа и стрелок сейчас э, будет готов. По пути там на этого призрака. Так, фух, я готов. Привет. Все. Короче, поговорили со стрелком, но сейчас надо будет поговорить еще там э, с парочкой людей. И нужно будет серьезно постараться, чтобы их еще не убили, потому что это... Так, мы готовы выступаем. Все готовы, выдвигаемся. Так. Все, мне гауску выдали. Все, можно ебашить монолитовцев. Блять, сейчас же они эти двери, блин, забагаются. Дай-ка гляну куда. Угу. Монолитовцы идут оттуда. Так что можно, в принципе, сыграть на опережение. Так. Я не знаю, мне стоит всех полить их. С голосовки потому что вроде как видите кого-нибудь вот и я не вижу давайте ближе подходить Блядь, меня свой вытолкнул сзади. а ты в кого, в кого там целитесь, ребята так, ну где там еще есть мухи подожди, ну ребята, блядь не расходитесь вы, пожалуйста, хотя бы Внутри здания или что, блять, я понять не могу. Так, ну с этим покончено. Вот вот, мне принес гранаты. Так, пока они там не передохли. Сейчас не туда целит. Держи от меня. Дай ему Че, выискиваем на налитоцев? Это одному, по-моему, привалил последний сейф, но пока не знаю, где он там сейчас прячется. Так, музыка, музыка, музыка. Вот так вот. Чемпион монолита. И сейчас, по идее, мы тогда будем валить... Чемпиона? Где он там? Ваш чемпион? Подожди, где ПДА? А, ни хрена себе он на другой локации вообще. можно ну, да, больше нам тут бояться нечего. Шманаем быстро этих монолитовцев. Пистолит, возможно, на продажу пойдет. Слушай, а все с эмками такими. Зачетными. Я даже, наверное, сделал вот так: соединить глушитель, соединить прицел. А -а -а. Приместить. Блин, а как бы это мне? Давай вот так. Я вот эту хреновую выброшу, а вот ту подберу, которая у него лежит. мне надо деньги отбивать как-то стоимость своих там этих переходов? Кто там воюет, блять без разрешения? Это зомби. Кто, блять разрешил? Блять, кто был вообще? Наемники. Ни хрена себе. Сказал я себе. А что вы тут делаете? Что тут один стоишь? Игра натомет. Я его подобрал? Я его подобрал. Вот это не хлена себе, я сказал я себе. Слушайте, ребят, да мы миллионеры. Походу. Что за балына? Это ПП Верит, да? В который новый в Тарка. У глушитель. Да, в принципе, выбросили в новом состоянии. Калашников. Мина. Набор для винтовок. Соединить глушитель, соединить прицел. Калашников я оставлю в скроне. Типа мне нужны пушки разных калибров. Типа, мало ли закончится там. Так. Вы, братва, тут и будете тусоваться, да? Так, я не помню, этого монолитца шманал, не шманал. Так, ну этого я точно вроде не шманал. Так, калашовские патроны, денежка, хавка. Вот это все сюда идет на базу. Все на продажу. Вот это да, я шманал, но пистолет можно и забрать. Что там за еще у него был? Блок 19. перевесец но это не перевесец это деньги это я несу деньги дай на имку посмотреть что ли Лягкая. красавица кто посмел Это создание, что ли, по мне Ладно, разберемся. Слушай, мне к вашему торговцу надо. Ну, как торговцу? К ремонтнику. Который плюс-минус, наверное, может купить у меня мои винтовки. В общем, выкладывай. Вот это забирай. Вот это, пистолеты, вот эти вот. Ну, смотри, 42 косаря, я вот считаю, купился. Все, все остальное отсклон я ложу. Все, что я не буду использовать. Гранатомет вещь неплохая, но пока, наверное, бессмысленная для меня. Все, вот так вот. Эти вот части мутантов я тоже поскладываю. и думаю, что я там торговца себя найду. еще всегда есть переходы, да? Да. Все, вот у меня есть кар, винтовка. Ну, гаус это уже, понятно дело, по заданию. Все, и у меня там вроде 30 килограммов веса есть. Так, и это мне надо центр припить. Ну погнали в центр. Сейчас разберемся, что там за дурачок по мне стреляет. Соединить прицел. Тогда прицел сюда. Так. Ля, топчик. Что думаете? Вообще без понятия, кто там стрелял? Ну, вроде как, больше не стреляет. Ребят, все закончилось. Вот это вот только что здесь висит в воздухе, не совсем понятно. Но это здесь что за тело? А, это зом зомби, который я подстрелил. Давай гранаты, давай пистолет вот сюда. Давай сейф, давай ПДА. Так, правильно же иду. Да, мне вот сейчас тупо прямо вот туда. КП радиации, радиации нету. правильно иду? Абсолютно. Вроде вражен никаких пока не видно. Так. Мистер Аномалия. Монолит тоже пока не виден так а ну-ка это через подвал по-моему там какой-то надо идти да, да просто сюда к краю здания подойди и все что ты мучаешься да господи я уже испугался так пацаны короче пацаны слушайте план такой э -э, продолжим уже в следующей серии вам спасибо за просмотр я надеюсь. На лайк подписку вот всем пока